о друзья мои я в эфире я в эфире в правом верхнем углу ваша нас трехдневный марафон помощь бросающим никотин бросающим курить без таблеток пластыри и запугиваний так сейчас я подожду я смотрю сколько людей у нас Ага, да да да уже ну, в принципе нормально сейчас будут собираться еще вот Сейчас начнем наш трехдневный марафон. У нас сегодня первый день этого марафона, вводный, но я сегодня сразу же буду давать очень важные советы, важные рекомендации, важную информацию вам. Сейчас представлюсь, расскажу, кто я вообще, почему я провожу такой марафон, этот тренинг онлайн. Знаю, что кто-то будет не онлайн смотреть еще. Были ну, очень много людей, зарегистрировалось, но там писали, что они не успевают, но, конечно же, лучше всего онлайн, потому что будет обратная связь, то есть вы будете писать в чат. О, так, добрый вечер, здравствуйте, отлично, отлично. Меня зовут Виктор Пономарев. Трезвости, трезвости – это в значении не только свобода от алкоголя, но вообще свобода от любых химических зависимостей. А учитель, ну, в значении, то есть я буду обучать обучать вас, помогать вам и давать обратную связь. Сегодня очень много расскажу. Я вообще нахожусь сейчас в Ростове-на-Дону, живу в Ростове-на-Дону, хотя очень много езжу по вот этой теме защиты от вредных привычек и освобождения от зависимости. Много разъезжаю. Но вот сейчас в Ростове наконец-то дома несколько дней удастся Вот за эти несколько дней, за три дня проведу марафон. А можно узнать, откуда? Вы, кто смотрит вообще, какая география, это очень интересно, просто посмотреть мне любопытно, любопытно откуда. Я знаю, что обычно вот широкая география, вот недавно мероприятие проводили тоже такой онлайн для родителей по защите детей от вредных привычек, можете написать, я как раз посмотрю, какая задержка у меня, потому что когда ведешь прямую трансляцию, всегда есть небольшая задержка, там секунд 10, поэтому если я буду не сразу реагировать на чат, то не, это не потому, что я туго соображаю, это просто потому, что есть такая техническая деталь. О, так, у нас тут, я не успеваю, ага, Ижевск, Питер, Ханты-Мансийск, Магнитогорск, Питер, Кубань, ага. Череповец. Это города тут Подмосковья, как я понимаю. Сколько по времени займет, займет занятие? Ну, я рассчитываю за, на час, вот, за час выложить. Но это прямой эфир, это реальное время. Это реальное общение. Поэтому тут я не могу сказать, если бы это была запись, я вам просто там скидывал что-то. Да, вы меня смотрели. Но я с вами здесь. Вы меня видите. Я вас читаю в чате. Поэтому тут, возможно, будут небольшие э, вариации по времени. Вот варьировать будет, да? Вот. Ага, отлично, отлично. И люди у нас прибавляются. Ой, земляки есть из Ростовской области. Прекрасно. И Урал. В общем, а, ну даже не только Россия у нас. Так, ну что, первый день у нас марафона. Я представился, я еще ну, буквально тут пару слов скажу, потому что на прошлом меня в вебинаре спрашивали прям настойчиво кто бы по образованию. И я считаю, что это ну, не совсем важно, но у меня есть и образование физиолога, Физиология человека кафедра моя, где в университете занимался, и педагогическое образование, и магистратура по именно профилактике зависимостей. но самое основное это то, что я участник трезвого движения, в котором я проводил в нашей общественной организации трезвый Дон, это ростовская организация, в которой я являюсь учредителем занятия с совершенно разными категориями граждан, и в том числе это курсы по освобождению от зависимостей. Вот, вот это как бы мое направление. Я сейчас расскажу вам про вебинар, расскажу про нашу вот эту вот онлайн-школу, которую мы на этой площадке, на этой платформе мы ведем занятия. Это такая будет вводная, но важная информация. Вообще, я считаю, надо давать, конечно, вот самое-самое основное без воды. Но чтобы вы понимали вообще принадлежность, то есть к кому вы пришли на этот марафон-тренинг, это, это важно. Вы потом поймете, почему это важно для вашего освобождения от зависимостей. Есть особенность нашего курса, вот этого трехдневного тренинга. Я не буду вас мотивировать. Знаете, очень многие ждут, наверное, что сейчас я буду рассказывать о том, что там вот вы знаете, это вот так важно, вот, вы так сами знаете. Но тем не менее я просто... Как сказать, вскользь упомянул. о, oh, еще пошли, Тут вы до сих пор присоединяйтесь, отлично, всем здравствуйте, кто только что присоединился, кто пишет, откуда вы, и опять у нас земляки даже мои есть, а есть вот крымчане, много где был, наверное, в большинстве этих городов, если крупные братья, я был, по крайней мере, в этих регионах точно, вот, я не буду мотивировать вас бросать, отравляться табаком, курить, вот. Но мне просто очень важно знать, на самом деле, это и сбор статистики, и вам, может быть, это будет интересно, почему люди вообще приходят к выводу такому, что ну вот нужно прекращать, все, хватит, надоело. И здесь есть, ну, по моему, моему опыту, сколько я веду такие занятия по табачным отравлениям, по бросанию, избавлению от табачной зависимости, это я вам скажу, с 2012 года регулярно веду курсы но они обычно такие длительные, 10-дневные, там и алкоголь, и табак, и там если какие-то нелегальные вещества, это тоже убираем. Но сейчас вот задача именно по табаку, не каждый готов там на 10-дневный курс, и получается, что я взял из этого 10-дневного курса, сделал выжимки, вот такой концентрат 3 дня, это вот все, что я могу вложить в 3 дня, я вложу туда и вот выдам вам обязательно. Вот, мне важно понимать, вот я понимаю, что кому-то жалко денег, да? то есть деньги тратятся на табак, и сейчас немало, я посмотрел там статистику, как растут цены, и не падает, кстати, не падает потребление табака, то есть человек все равно тратит, тратит больше и больше, а потом какой-то момент думает все-таки, ну что-то надо это, убрать эту лишнюю трату, ведь она бесполезная, это ж не еды купить, не одежды, вот, поэтому у меня просьба. Можете написать в чат э, цифры, которые вот здесь вот присутствуют. Я специально написал, чтобы я понимал, почему вы здесь. То есть вы и так уже мотивированы, раз вы здесь пришли, сюда добавились. Но мне нужно понимать просто, что за контингент у нас, какие у вас мысли по этому поводу. Может, денег жалко, может, здоровье вы понимаете, что чувствуете, что ну, как-то влияет плохо на здоровье. Может быть, не хотите э, подавать пример ну, окружающим, в первую очередь детям, допустим, своим детям. Да? Может быть, репутация ваша страдает, может быть, ваша должность, которую вы занимаете, она как бы не сочетается с вредными привычками, и вы чувствуете, что вот это давит как бы на вас, может быть, как-то косо смотрят. ну, к тому же, часто это не модно уже становится. Есть такая еще, ага, вот уже пошли цифры, чтобы я видел, да, есть еще такая вещь, мне некоторые, это больше мужская такая позиция, знаете, что сказал, сделал. Потому что часто бывает, он вот сказал, мужик сказал, мужик сделал. То есть быть хозяином своих поступков. А многие те, кто травится табаком, курильщики, да, я их еще называю табачники, можно назвать никотинщики, но неважно. Они вот хотят, я вижу эту вот искренность, понимаете, и человек говорит, да, я больше не буду себя травить и показывать плохой пример, деньги там чужому дяде носить. А потом хоп, и... Слово нарушил. И вот мне кажется, вот этот пятый пункт очень важен. Я хочу, чтобы все, кто здесь находится и пришел сюда и свои проблемы, они почувствовали по итогам этих трех дней, что они хозяева своим поступкам. То есть сказал, сделал, на самом деле, и это уважение такое окружающих. Вот. Есть еще такая вещь, как ясное мышление, ну то есть на самом деле табак, он ядовит, все понимают, что если он попадает в организм, он нарушает еще и нашу нервную ткань разрушает. Он, в принципе, разрушающий действует на организм, но нервные, нервные клетки, они очень, как сказать, ну, хрупкие структуры там. И когда они нарушаются, это влияет на мышление. Нам, конечно, вбивают в голову из средств массовой информации, что нет, это наоборот, вы там сможете сосредоточиться. На самом деле нет. Конечно же, это мешает умственной деятельности, и многие это осознают. И вот шестерку некоторые написали, да, что просто вот ясность мышления помогает. Ну, а если говорить о женщинах, то, конечно, красота. На многих это влияет. Красота, как сказать, ну, хочется иметь приятный запах, да, иметь, иметь приятную кожу, упругую, красивую, вот, яркое лицо и так далее, и так далее, приятный голос, вот эта вся красота, это больше женщины, конечно, мне допустим я не смотрю, по у цвета у меня кожа там и голос хрипит или не хрипит, мне по барабану, честно. Но девушки, конечно же, на это обращают внимание, поэтому для многих это мотив и семерку тут некоторые ставили, да. Ну и вот по восьмому пункту вы знаете, не все, может быть, это ощущают, но на самом деле тратится очень много времени. Вот. Ну восемь тоже написали мне. Так, устал курить, кто-то пишет, э, Сергей написал, устал курить, еще кто-то, да, то есть, если кроме этих восьми, сейчас буду двигаться дальше, если кроме этих восьми пунктов, еще есть какой-то мотив, который вы, э, ну, не увидели здесь, вот, вы напишите, чтобы я понимал, то есть, почему люди сюда пришли, так, но, как бы, я рад, что здесь все и так э, уже замотивированы, поэтому мне не придется вам, Рассказывать, ой, как классно быть красивым, как классно сэкономить время, или быть там таким вот э, сэкономить несколько тысяч рублей. Это вы так понимаете, не, не для этого у нас тренер. Вот. Еще один момент важный: вы пока там пишете, можете придумывайте какие-то причины, чтобы другие посмотрели. Онлайн-школа сознательной трезвости, от которой я провожу здесь занятия, не только эти, но сегодня вот этот марафон на самом деле особенная. Действительно, это особенная. «Школа – особенная организация». Почему так? Я вам сейчас буквально за несколько минут объясню, чтобы вы понимали, куда вы попали. Очень много разных тренингов сейчас проходит. Вот, и вы сами знаете, что там и реклама идет, и там куда -то только не, не зазывают, вплоть до того, что недавно мне высветилось в Инстаграме, Инстаграм веду вот, постоянно постоянный по теме трезвости в том числе научить стоять на голове. вот Говорят, что научат меня стоять на голове, там, по-моему, за 20 дней. Не, я не против, интересно, но как бы я вообще не думал, что кому-то важно научить. И смотрите, в чем дело. Я недавно специально я вообще прохожу, ну, на голове я не учился стоять, но некоторые тренинги прохожу просто из интереса, вот, посмотреть механику, как устроен тренинг. Проходил недавно по фотографии, посмотрел. Вы знаете, все ведущие тренингов, марафонов и прочего прочего, они пытаются доказать, что они какие-то уникальные, особенные там. Но на самом деле их всех объединяет одно – это жажда прибыли. И я вам честно скажу, вот любой бизнес, я не верю, что он ради людей в первую очередь. Он в первую очередь ради, ради прибыли. Наша школа в этом плане действительно уникальная. Я занимаюсь темой защиты детей от вредных привычек и темой освобождения от зависимости уже с 2010 года то есть и все это время я проводил уроки трезвости различные э, семинары для родителей собрания там, для педагогов для зависимых курсы длительные и на полгода там рассчитанные курсы это все на некоммерческой основе то есть здесь у нас э, получается как то есть все деньги потому что вот допустим этот марафон здесь да есть кто-то кто там, выполнил определенные условия, там как-то зарегистрировался и бесплатно проходит. Но вообще этот марафон платный, там небольшая условная э, оплата, там взнос. Но куда пойдет этот взнос? Любая школа онлайн, она устроена как? То есть баш на баш, вам дают, вы даете деньги, за это вам какие-то там плюшки, да, то есть вы пользу какую-то вам. А здесь получается... Вам дают пользу, а ваши деньги, которые пошли, они идут в благое дело. То есть в рекламу тресности, защиту детей от привычек, создание различных мультимедиа, социальной рекламы и так далее. То есть все то, что вот вы, как сказать, вносите в нашу школу, это все идет на пользу общества. Мы не коммерческая организация. Вот. Поэтому... Ну, сейчас я вот просто быстренько покажу, что мы проводим. Буквально вот проводим в ближайшие дни курсы там формирование трезвых убеждений большие. И так тут сейчас я посматриваю, посматриваю. Пока не брошу курить, не вернется. А, во, вот, это вот, вот это мотивация. Муж сказал, пока не брошу курить, не вернется. Представляете? Ну, конечно, как-то обидно, но с другой стороны, это вполне реально сделать за эти три дня. Через три дня к вам вернется муж Ольга. потому что если он хозяин своего слова. Вот, проводим с родителями занятия, вот эти марафоны по алкоголю, по табаку, по избавлению от этих нехороших веществ проводим. Вот Какая наша цель? Цель – это чтобы появилось целое поколение свободных от зависимости людей. То есть вырастить новое поколение без вредных привычек, я считаю, это просто будет ну, прорыв для нашей страны. Это не только там, это не мелочь. Вот, я считаю, вот, ну, многие спрашивают, а как так некоммерческое, зачем вообще этим заниматься. Я считаю, вот так, мир без табака будет лучше. Если кто со мной согласен, напишите плюсик в чат, потому что я считаю, то дело, которым мы с вами мы с вами занимаемся, потому что вы участники. То есть каждый, кто избавится сейчас от вот этой вредной привычки, он э, сделает шаг вот к этому миру без... Э, табачных вот этих отравлений без этой э, вредной привычки. Что еще важно? Я, в отличие от, наверное, всех или большинства школ таких онлайн, я не боюсь, что вот этот марафон или какие-то другие наши материалы будут копированы, распространены. Конечно, да, человек платно. Зарегистрировался, он ввел э, сюда какую-то сумму, она пошла на благое дело, а кто-то взял, копировал и передал другому, и никаких взносов не заплатил, ничего. Я вообще этого не боюсь, я все равно буду рад этому, если кто-то воспользуется вот этой информацией, которой я владею и с удовольствием делюсь. Я не могу и не поделиться, потому что реально это работает, это очень ценно, и это ну, вы из этого будете извлекать выгоду. Вот мы 8 пунктов я вам привел, а вы еще добавили там свои. Вот. Так, а у Марины муж сказал, что не даст больше машины. Так, стыдно водить с внучкой с таким запахом. Согласен, я вот недавно ехал в такси буквально. И, но это часто, часто вы чувствуете, если вот садитесь к кому-то в машине, прям вонять. И, кстати, еще момент такой, но это, это по теме все равно. Вот эти пассивные отравления, многие думают, что пассивное курение, это когда человек находится рядом с вами. Это не так, это не только. То есть дым табачный, он оседает на стенах на всех предметах, на одежде, и потом вот этот осадок этих ядовитых веществ постепенно растворяется в воздухе, то есть растворенный. И люди, которые зайдут туда даже через день и просто почувствуют запах, значит, эти ядовитые вещества идут в воздух, и человек вдыхает их. А если это ребенок, у него нежный организм, то это, как бы сказать, на нем будет сказываться плохо. Но я не буду здесь страшной информации запугивающей давать, здесь ну, у меня не та совершенно задача. Вот, так что какая у меня задача ну вот такой у меня слайд есть команда, почему я это пишу вот смотрите, как получилось я вам рассказал, что с 2010 года я занимаюсь вот этой вот темой помощи зависимым, освобождения от зависимости предотвращения зависимости у детей потому что это самое, я считаю, продуктивное то есть не устранять последствия, а предотвращать их вот. в школах, в колледжах там работа с родителями, чтобы они предотвращали но получалось так, что масштаба у меня не хватало, то есть да, я это делал, но какой минус? Почему вот эта онлайн-школа появилась сейчас, недавно? Потому что моего, как сказать, масштаба и времени не хватило бы на вот такую амбициозную цель, которую мы ставим целое поколение, вырастить людей без вредных привычек. Получалось как? У меня, вот я просто поделюсь своей, вот вы там много пишете, я уже знаю, откуда вы, кто вы ваши имена, вижу ваши отношение к этой проблеме. Я теперь скажу, как у меня в этом плане. Смотрите, треть моей жизни раньше, это была вот эта вот деятельность. Другая треть, это была моя семья. И еще одна треть, это была моя работа. Я занимался совершенно посторонними вещами, не связанными с темой трезвости, чтобы зарабатывать, как сказать, покушать себе. Вот. И получилось, что э, меня нашли люди, которые профессионально занимаются, ну, они сами трезво живут, сами разбираются в этом вопросе, но и владеют инструментами вот этими по продвижению, по грамотной организации вот этого процесса обучения, вот потому что сейчас это довольно грамотно. Раньше у меня это было так, на коленке все. И как они сказали мне, я с этим сразу согласился, когда услышал, что сейчас нужно, чтобы получить какой-то эффект, нам нужно, во-первых, качественная подача информации, во-вторых, большой масштаб, то есть как можно больше людей вовлечь в эту тему. Вот если бы этого масштаба не было, ну, тут бы не было, вот сейчас 100 человек бы нас примерно не смотрело. Вот, поэтому сейчас вот эта онлайн-школа дает возможность и сделать качественно, и сделать масштабно. И поэтому я перешел только заниматься трезвостью, то есть одну треть от работы времени потратил теперь на занятия вот этими проблемами по вредным привычкам. Получилось, что у меня две трети моей жизни уходит только на это сейчас. И я считаю, что это прекрасно, вообще не жалуюсь, я счастливый человек. Какой идеальный конечный результат нашей работы вот на этом вебинаре и вообще всей школы, которая занимается свободой от вредных привычек. Это устойчивая свобода. Что это значит? Это значит, что по итогам человек в идеале, я написал идеальный вариант, вот это внимательно послушайте, пожалуйста. По итогам человек, процент отстегиваешь какой? Я никому не отстегиваю процент. Так. Что там процент? <смех> Ладно, юмор – это хорошо, но тут в чате только пишем по делу. А тут будем смело и безжалостно банить говорунов, которые рассказывают просто так что-то. Вот Все по делу. Вот тут, кстати, ни единого слова не скажу лишнего. Если я что-то рассказываю здесь вам, значит, я рассказываю не просто разболтался, у меня тут время, я контролирую, вот, но я должен информацию это выдать, чтобы вы понимали, так сказать, принадлежность. Что такое устойчивая свобода? Устойчивая свобода – это значит, в идеале человек должен относиться, каждый из вас в идеале должен относиться к табаку по итогам проделанной работы, знаете, как, как просто к сушеному сену. Вот сено ядовитого растения. Вот представьте, вы идете по э, какому-нибудь лугу, в деревню приехали, по лугу идете или по степи там, а у вас сток сена навстречу вам, ну, встретили вы, и что? Есть какое-то желание его поджечь и вдыхать? Нету. Вот такое же отношение у человека должно быть и к сушеному табаку, даже если он завернут в красивую упаковку, там и фильтр к нему приделан. Вот это идеально. И кроме того, это свобода, вот такое отношение, должно быть устойчиво. Это значит, это значит, что никакой стресс, никакая нервозность, никакие проблемы в жизни не должны даже вызвать внимание, даже мысли вызвать о том, что нужно поджечь и втянуть этот дым. Вот о чем речь. То есть получается, так. Получилось у кого-то бросит а, а то, как вы у кого бросит а сейчас три дня, и все все будет. Я уверен, что получится. У большинства, по крайней мере. Ну, я понимаю, что не все будут выполнять задания. Кто-то будет халявить, кто-то будет себя жалеть. Там, и у тех не получится. А кто нацелен на работу здесь, потому что здесь не отдых, не просто меня послушать, я буду давать задание. Вот, у тех будет получаться. То есть задача идеальная это. Получить вот такое отношение к табаку. Вот вы смотрите на него, и вам вообще безразлично. И что бы у вас ни произошло, какие-то вообще бывают передряги жизни серьезные прямо, э, все равно это не вызовет у вас мысли, что это можно поджечь и втянуть в себя дым. Вот так в идеале должно быть. Да, вот такой идеальный вариант вот, устойчивого свобода, это требует серьезной работы, я там даже написал. И после этого марафона за три дня, я не скажу вам, вот это было бы, знаете... Некоторые любят на таких мероприятиях рассказывать сказки. Я не буду рассказывать сказки, что за три дня у вас вот настолько уйдет любое желание, что вы даже мысли у вас об этом не будет. серьезно работает у нас есть двухнедельный курс. Кому трехдневный не поможет, трехдневный, тому я скажу, мы все равно добьемся хорошего результата, идеального и будем на трех на двухнедельном и тренинги с вами уже заниматься но я надеюсь большинству из присутствующих хватит вот этих трех дней так дальше смотрите что еще а ну я буду вам здесь давать реально работающие инструменты то есть здесь ничего лишнего не дам буду Говорить вот то, что вы сможете использовать в жизни, потом передать даже другим там, друзьям, родственникам, чтобы им помогало это освободиться от табака. Почему мне это так важно? Вот лично мне. Если честно, мне хочется, чтобы вы перестали, вы лично, вот кто каждый меня смотрит, кто вы перестали нести деньги в табачных компаниях. Знаете почему? Вот мне лично может быть пофигу, да, я же сам не травлюсь табаком вообще никак, и вот у меня вот именно то состояние устойчивой свободы. Но... Почему я вот так вот заинтересован в том, чтобы вы лично не несли деньги в табачной компании? А потому что я не хочу, чтобы они эти деньги тратили на вовлечение новых и новых людей, потому что это будут люди, которые могут меня окружать, окружать в будущем моего ребенка и так далее. Поэтому мне этого не хочется. И мне вот интересно еще такой промежуточный момент важный. Сколько вы лично несете денег табачных компаниям? Это вот те, кто здесь находится. Потому что ну, приходится людям, у которых есть зависимость, с утра, например, выйти в ларек там купить. Напишите цифру просто, сколько тысяч в месяц, в один месяц. У вас примерно уходит на табак. Это просто тоже для статистики мне важно. То есть, насколько они там наживаются с каждого человека. Вот, И я перейду уже к структуре нашего марафона, потому что людей сейчас прибавилось. Я смотрю, там что-то приходят. Сколько... Так, вот кто-то пишет там две, сколько да, у вас уйдет на это? Так, пишите, ну много, кто-то не считал. Ну подумайте, примерно представляете же каждый, сколько там пачек, сколько в месяц и так далее. А я пока буду рассказывать, как устроен наш марафон трехдневный, что, из чего он будет состоять. А вы пишите, ага, ну вот пошли цифры. Ничего себе, по 250 рублей в день, это так прилично. У кого-то даже там и 6 тысяч. Да, да. Прямо это массово много. О, кто-то уже не курит четвертый день. Это прекрасно. На самом деле, смотрите, те, кто здесь находится, уже избавившись от вредной привычки, на время хотя бы. Ну, вот эти четыре дня, кто-то говорит, у кого-то, может, это один день. Вот этот марафон поможет вам понять, как устроена зависимость, и вам будет легче. Вот. Так, теперь структура. Как проходит наш марафон? Три дня он будет длиться. Я буду... Лучше впихнуть. Вот говорю, у меня за 10 дней там, представьте, 10 дней по 3 часа. А тут я сделал выжимки из 30 часов, загнал примерно там ну, в 4, да, там будет час небольшим у нас. Я буду давать вам простые задания домашние. Я надеюсь, вы будете их выполнять. Кто будет 3 дня присутствовать на марафоне и выполнит все три домашние, ну все три задания вот этих вот, каждый день по заданию, несколько мелких, тот еще там получит памятку специально, которая называется 9 ошибок 9 заблуждений которые ну, для людей, которые пытаются бросить курить, вот эти заблуждения часто мешают. Мы тут не успеем разобрать, но я добавлю вам, и они вам будут помогать, потом еще будете другим отдавать и мотивировать людей, и помогать им избавиться от d привычки, чтобы реально был у нас мир без табака, чтобы можно больше людей было вот так вот э, свободными. Дальше я вам на этом трехдневном марафоне по чуть-чуть, по чуть-чуть что-то завтра, что-то сегодня, что-то на третий день. Но я объясню вам полностью механизм зависимости. Вам его никто не объяснит вот так. Честное слово вам даю. Вот в таком виде, к сожалению, его не дают. Почему-то, я не знаю. Но все просто. А большинство людей не в курсе. Я разоблачу основные мифы, которые удерживают людей в этой вредной привычке. Потому что, я вам скажу честно, очень много именно в голове. И вот эти вот заблуждения, мифы в голове, если их не разоблачить, они вас будут удерживать и тянуть. Так. Если, ну, это я уже говорил, кому три дня не хватит, я вот слайд включил, да, тем на двухнедельный курс мы все равно вашу зависимость сотрем. Ну, без вашего участия, естественно, не поможет, не получится. Вот. А с вашим участием и с нашей помощью, естественно. Чего не будет? Я не буду запугивать вас. Многие ждут, я знаю уже это, там написали, обратную связь давали, вообще не первый раз же веду такие занятия. От меня ждут, что я буду сейчас запугивать, рассказывать вам вот эти все три дня страшные истории про черные... Черные легкие, там, знаете, там, вот эти вот последствия, это как дети там болеют от пассивного курения. Я не буду вам этого рассказывать, вы это и так найдете без меня. Куча. Так, сейчас тут кто-то пишет, пишет, пишет, пойду покурю. Ну, я тут никого, на самом деле, еще раз, я даже никого не заставляю ничего делать и не советую, потому что... Марафон это бабки. Ну, я думаю, Серега, который марафон это бабки пишет, наверное, он здесь не ввел ни, ни суммы, ни копейки, потому что там можно было, кто очень экономит, можно было обойти эти взносы и получить бесплатный доступ. Поэтому, ну ладно, опустим этот момент. Вот. Перекура не будет вообще. Э -э марафон не такой уж и длинный. Так, чат прошу не засорять посторонними какими-то вопросами и беседами, потому что я в него слежу, там может быть что-то важное. Но так, вернемся к теме. Запугивать не будет, потому что полно такой информации в сети, вы можете найти кучу фильмов, просто ввести вред табака, никотина, и вам полно всего выдадут. И также, это удивительно, но здесь не будет мотивирования. То есть, да, я не буду вам рассказывать вот этой, знаете, сладкой такой информации, вы знаете, человек, у которого там нету вредных привычек, да у него так время хорошо будет его будет много, да его там все будут любить, да он будет так хорошо пахнуть. Вот этого я не буду. То есть ни горьких запугиваний, ни сладких мотивационных вещей вы их тоже найдете э, в интернете легко. Этого не будет. Будут чисто рабочие инструменты. Вот это я хочу вам донести. И сейчас будем приступать. Последний вопрос, который очень важный, его часто задают. Здесь, по-моему, мелькнул или не в этом чате, а в каком-то другом. Это мое личное отношение часто говорят так ну спрашивают вот ты ведешь вот эти занятия у тебя у самого была ли проблема и как она проходила и как ты ее решал ну я могу сказать что да у меня была табачная зависимость я в школе начал, начал отравлять себя табаком ну как и большинство людей которые здесь присутствуют потом пять лет университета это продолжалось и получилось как я потом не помогала никакая мне э, информация о вреде запугивающие там и брошюры читалось и все такое ну, вот не помогала потом все-таки мне немного страх добавил мотивации, когда я понял, что после университета надо идти в армию. Вот там я стал готовиться и понял, что меня вот это настораживало. То есть страх меня чуть-чуть мотивировал, но у меня, знаете, в чем, почему я это рассказываю? Все равно, вот сколько лет я перестал травиться, у меня все равно в голове это сидела мысль, что вот бы, вот было бы как классно, вот это как хорошо. И получилось, что два года я был в таком состоянии, состоянии воздержания, когда приходилось терпеть. А потом я прошел курсы, о которых, вот я говорил, такие крупные двухнедельные курсы, они у меня 10 дней. И у меня уже тогда полностью желание отпало. И вот это я получил тот идеальный вариант, про который я говорю. Идеальный конечный результат. Устойчивая свобода, это вообще не хочется. Вот этого я всем и э, желаю. То есть вот так должно быть в идеале. И еще момент такой интересный. Э, как Когда я вот был... Э, Зависим, потом перестал и воздерживался примерно два года. Так, сейчас смотрю, смотрю э, ваши отношения. Вы знаете, вопросы, вопросы, которые вы будете задавать, это прекрасно, вот такая обратная связь. Но сегодня вводная информация первого дня. Я не успею ответить на вопросы, потому что это может помешать э, общему курсу. Третий день, третий день марафона, все вопросы, которые у вас есть, я на них отвечу. Но, скорее всего, очень многие вопросы просто развеются за эти три дня. Вот. Поэтому сейчас, пожалуйста, вопросы можете кидать, вам может кто-то другой ответит там, из чата, или модератор вам ответит этого чата. Но я не, не смогу на них отвлекаться, только вот по теме марафона буду сегодня говорить и, скорее всего, завтра. А третий день там будет э, обязательно время на вопросы. Я его уделю вам обязательно. Вот такой слайд у меня, как я видел свое будущее, может быть, кто-то узнает себя. Я когда прекратил отравляться, и вот эти вот два года, когда у меня еще не было устойчивой свободы, вот этой вот сознательности, полного отсутствия желания а, отравляться табаком, вот тогда мне виделось мое будущее, знаете как? Вот узнает кто-то себя, может там плюсик поставить или написать, что у него тоже что-то подобное было. Я представлял, что вот когда мне исполни, исполнится 40 лет, но это было очень давно, сейчас мне уже почти 40 лет. Вот, так вот, что когда мне исполнится 40 лет, дети уже там выросли, все, я сяду в кожаное кресло, у меня будет рука, я, вот тогда-то я буду наслаждаться жизнью. Понимаете, что вот в тот момент я видел, то есть я вроде уже не травился табаком, уже не курил, это в течение двух лет, представляете, воздержание такого, а все равно мысль была, что вот это-то и есть наслаждение настоящее. И только потом, через два года, когда я полностью освободился от этих желаний, неправильных установок, до меня дошло, что это неправильный образ будущего. И сейчас я вам скажу уже сколько лет прошло, у меня ни к 40 годам, я знаю, что ни к 50, ни к 60, ни к скольким годам у меня не будет такого будущего, что я будущего, когда я буду травить себя табаком. Его в принципе такого. Ну, я не могу себе это представить. и Я на 100, на 110% уверен, что этого не будет. Потому что вот это есть устойчивая свобода от э, зависимостей. Так, теперь как устроена, как устроена, зависимость от табака я вам буду рассказывать. Я вам раскрою такой, как сказать, ну такую тайну. Знаете, она вот в чем состоит эта тайна, что зависимость она началась не тогда. Так, Алинкар. Алинкар хорошая книга, но вы знаете, я знаю очень многих людей, которые этого Алинкара читали уже несколько раз, восторгаются его книгой, но тем не менее продолжают травить себя табаком. К сожалению, так. Но как для мотивации, для некоторых моментов подходит. Вот, у нас, я думаю, будет хорошая тут выжимка информации. И я не против этой книги, но раз вы здесь, значит, ее недостаточно. Понимаете, вот, вот что я считаю. Если вы сюда пришли, значит, вам ее недостаточно. Зависимость от табака, она, начинается, она начинает формироваться, это понятно, да? Но она начинает формироваться не... С первой даже затяжки, а с первой увиденной, вот это для многих вообще откровение и тайна. С первой увиденной – это как? Это значит, что когда-то, давным-давно вы увидели, что кто-то втянул в себя табачный дым, скорее всего, вы И вот тогда у вас в голове поселилась мысль, это был первый шаг вашей табачной зависимости. Мысль появилась такая, что, наверное, это нормально. Потому что вы это увидели, и это делает взрослый авторитетный человек или просто старше вас. Скорее всего, так было. Наверное, это нормально. А может быть, бывает и такое, что это круто. Не просто нормально, а это круто. Тогда это еще сильнее, такая еще более как сказать, важная ступень вашей зависимости. Получается, что вот это убеждение в вашей голове, что это классно, что это вот... Ну, доступно, что это как минимум просто приемлемо для человека вдыхать в себя дым, потому что до того, как вы увидели первый раз это, ну, представить, что можно вдыхать и выдыхать дым, это было бы вообще абсурдным. Но вы это первый раз заметили, и у вас убеждения поселились в голове, то есть основа зависимости, вот этот слайд, видите, в голове зависимость, в убеждениях, то есть человек от этого зависим в первую очередь. хотя называют Табачную зависимость, химической, на самом деле, это не так. Это условности. На самом деле, это зависимость в голове, а не в крови, не в вашей биохимии. То есть ее нельзя как-то там измерить биологическими способами и методами. вот У меня первое к вам задание, это не домашнее еще задание. Это задание вот прямо сейчас для обратной связи, но это уже важно. Это, в принципе, важные работающие инструменты. Напишите мне, кого вы первого увидели курящего. Возможно, вы не вспомните. Но того первого человека, которого вы вспомните, назовите мне. Вот напишите, пожалуйста, в чат. То есть, кто это был? Может быть, у кого-то это дедушка, у кого-то там, я не знаю, старший товарищ брат, но чаще всего это родственники. Вот лично у меня, пока вы будете писать, я расскажу вам историю, да, как у меня это было. Вот. Это был мой отец. То есть, мой отец, я прям помню этот образ когда я на кухне, он на кухне, и он травился табаком и выдыхал, выдыхал дым в вентиляционную решетку. Он стоял в халате, вот я прямо как сейчас вижу, это стоял в халате и выдыхал дым в вентиляционную решетку над нашей печкой, ну, над АГВ у нас стояла газовая такая, индивидуальное отопление, потому что был частный дом. И... Почему над вентиляцией? Наверное, чтобы не вредить, да? ну, то есть, чтобы меньше было вреда своему ребенку, понимаете? То есть человек не осознавал, естественно, он любил меня, естественно, он взрослый человек, он ученый, но он все равно не мог вот, вот это сопоставить, что этот дым на меня плохо повлияет, но хуже не это, хуже то, что у меня поселились убеждения, что самый важный мужчина в моей жизни, да, это мой отец, авторитет для меня. Он выдыхает дым, вдыхает дым, выдыхает, дыхает и делает это с удовольствием на лице. Это значит, что у меня поселились в голове уже убеждения, что это круто, это правильно, это по-взрослому. Вот. Поэтому напишите, кто у вас, кто это был, кого первого, вы помните. Может, это будет не самый первый, но то, что вот у вас в памяти есть, поэтому хочется услышать. Пока я не вижу, то ли у меня чат подвис, то ли вы подвисли и задумались, а кто это был первый. Это важно. Кто это такой? Вот тот человек, который перед вами предстал с сигаретой в зубах и выдыхая, выдыхая дым. Кто это был? Ну не пишите. Так, подвис чуть-чуть сайт, да? Подвис чуть-чуть я вот вижу. Почему подвис? А нет, все нормально. Это у меня чуть подвисло Так, не помню. Отец, отец, подруга, дядя, папа, дедушка, крестный. Вот смотрите, что важно. Это почти у всех. Это родственники самые-самые близкие. Вы понимаете важность вот сейчас? То есть вот вы же здесь находитесь, это да, люди, у которых табачная зависимость. Вы понимаете, что вот это очень важный момент, что ваш близкий человек, вам продемонстрировал, вот этого надо считать начало вашей зависимости. Это, это важно. Вы думаете, да как это повлияет? Тем не менее, вот крестный папа. Ага. Понятно. Спасибо, что даете обратную связь такую. Теперь еще одно такое задание. Задание прямо онлайн здесь с вами разобрать. Вот вспомните вашу первую пробу. Не все, может быть, это смогут в памяти у себя достать, воспроизвести, но я надеюсь, у вас получится у большинства. Понравилась или не понравилась первая проба Табака? То есть, когда вы попробовали первый раз затянуться, если кому это было прям приятно, понравилось, поставьте плюсик. А кому не понравилось, поставьте минус. Я хочу соотношение понять. На самом деле я примерно знаю, как будет распределено это соотношение. Но э, вы должны тоже увидеть. То есть это было приятно вам. Ваш первый опыт э, в дыхании табачного дыма, тогда плюс. А, отвратительно, минус, нет, нет. Ну вот смотрите, большая часть, вот уже пошли ответы даже там много минусов, задыхаться кто-то начал там, да, кому-то понравилось. Но вот у меня опыт такой э, по статистике сбору, люди, которые у меня проходят вот эти вот большие курсы по освобождению от всех зависимостей, там они сразу табак, алкоголь и там другие вредные привычки, нелегальные вещества, там ну, все, весь, как сказать, комплекс, у кого если нету там какой-то проблемы, но ну, он, значит, что не решает, он просто разбирается мне, если есть, он решает. Комплексно. Так вот, там есть прям подробное описание, каждый должен заполнить э, такую анкету и расписать. И я анализирую, И вы знаете, процентов 90-95 даже, вот так. они по табаку получ, получали неприятные ощущения. Это, вот смотрите, как интересно. То есть, если бы это был такой прям э, потрясающее такое вещество, наркотик, который вот, вы знаете которая захватывает человека, держит и не дает ему, так, вот вы все пишете, там нет, неприятно, расстраиваться. Кто-то не помнит. Но большинство людей все-таки вот этот момент помнят, что он неприятен. Смотрите, если бы получилось так, что я бы проводил сейчас занятия, знаете где, не у вас, у которых есть табачная зависимость, а у тех, у кого ее наоборот нет. Вот вдумайтесь, представьте, что я собрал людей, у которых нет табачной зависимости. В принципе, вот они вообще не травятся табаком. Ни, ни капли, ни грамма, ничего вообще. И я бы им задал вопрос. Как вам понравилось первый раз или не понравилось? Ну То есть, они пробовали когда-то. Они бы сказали, вот как вы ответили, вот в таком же распределении, что почти всем не понравилось. Я бы, знаете, как сказал, ну вот видите, вам не понравилось, поэтому вы не начали. А тут смотрите, какой абсурд. Вам не понравилось? Не понравилось. А вы второй раз попробовали, хотя вам не понравилось. Потом третий, третий раз я вам думаю, тоже не понравилось. И много-много раз еще неприятных проб у большинства из вас было, а вы продолжали и продолжали себя мучить. Вот в чем? То есть, если бы это была какая-то вот биохимия, понимаете, там вот, она бы вот вцепилась в вас, вы сказали, да, я вот один раз попробовал, не смог отказаться, и все. И пошел такой процесс, да? Получается, что я знаете, с чем сравниваю? Вот смотрите, у меня тут есть такой... Слайд. А, нет, вот такой слайд. Чайник. Вот мне это напоминает случай. Если ребенок, который несмышленный, не знающий, подбежит к горячему чайнику и притронется к нему, то он отдернет руку, потому что обожжется. И у него будут болевые ощущения, негативные, неприятные. Все, вот это один раз, и больше он к чайнику не притронется Мне кажется, он даже, знаете, он будет. Даже холодного чайника опасаться. Так вот, вот, по этой логике должно было быть, что вы попробовали один раз, закашлялись, задыхались, неприятно, не понравилось, воняло и так далее. И все, и больше не, вы бы не стали пробовать. Вот такая логика должна работать. А получается, что она не работает здесь? И вот это главный вопрос, наверное, зависимость. А почему же она возникла, если не понравилась? Я вам скажу больше. По опыту, ну сколько, ну тысячи людей заполняли мне подробнейшие анкеты мне и другим преподавателям таких курсов, то есть я могу статистику собирать вообще по разным возрастам, разным городам. И она примерно совпадает во все времена. Там, ну, люди сейчас приходят уже там молодежь, а когда-то приходили такие возрасти. И у всех примерно одно и то же. Много-много времени человек учился курить. Вот сейчас мне нужно понять, и вам нужно понять, это уже, знаете, у вас начинается, я же говорю, зависимость в голове. Вы сейчас начинаете с головы у себя определенные вещи доставать доставать. И вот смотрите, месяц заставлял себя человек написал. Очень хорошо, что вы так написали, потому что, смотрите, вот такой момент у меня. Опа, вот. Мне важно знать, сколько времени вы учились курить. То есть, сколько времени вам было неприятно. То есть, это тот период, такой этот промежуток, я его назвал полная химическая независимость. Вам внушают Отовсюду, что никотин, наркотик. На самом деле, смотрите, вот этот период, когда вы учились, то есть, когда вам было неприятно, вы заставляли себя, вот этот период как раз, это не то, что химическая зависимость, это вообще, то есть, наоборот, то есть вот через силу, вот как человек написал, что заставлял себя, вот смотрите, 7,5 месяцев, всегда, кто-то сейчас травится, и до сих пор себя заставляет это делать, Сейчас я объясню, почему это до сих пор. Ну, то есть, почему человек долго этому учился и все равно делал, хотя не нравилось. Так, ну, кто-то мало, кто-то не помнит. Но у кого-то это прям большие сроки типа годы, месяцы. Представляете, месяцев пять, ничего себе. Ага. Так, не помню. 6 месяцев, ну, то есть, несколько месяцев до года у некоторых больше, а у некоторых постоянно неприятные ощущения. То есть, назвать это наркотиком, то есть, чем-то таким, что притягивает, называет такие приятные ощущения, что человек не может оторваться, это абсурд. Это я завтра буду подробно разбирать, почему вот это, знаете, такой э, для всех табачных зависимых, для всех них такой ключ к освобождению. Я вам объясню его завтра. Это шокирующая информация будет на самом деле для вас. Но я уже приоткрываю завесу. Смотрите, то есть, здесь нет химической зависимости, здесь наоборот, отторжение. И вот так, я сейчас смотрю, долго-долго, ага, то есть многие да, были независимы абсолютно, а все равно себя мучили, заставляли. Откуда это? Это из-за убеждений в голове. И вот я вам говорил, структуру марафона, вот эти все мифы, убеждения, вот это все, что держит человека, заставляет его мучить себя, мучить, каждый раз, как сказать, вот себя вот так вот насиловать и раз за разом повторять эти неприятные действия, вот это в голове. И мы их будем разоблачать и развенчивать. Так, теперь смотрите. Теперь вот что. У меня домашние задания, но это не значит, что мы прям раз и завершили. Но это, на это время потратится. Но это уже это ключевое. Очень важно, что я сейчас буду подробно вам разъяснять эти домашние задания. И это уже будет вам помогать вашему освобождению. Я напомню, тот, кто... Выполнить все домашние задания после каждого марафона они будут. То есть, три дня марафона, три дня э, домашних заданий нехитрых. Я написал, что они простые. Вот. Э, получается, что вы получите еще там хорошую информацию, хорошую памятку по вот этим мифам, заблуждениям, которые мы не успеем разобрать. Самое первое домашнее задание элементарное, но очень важное. Учимся говорить правильно, то есть называть вещи своими именами. Что это значит? Когда вы говорите, и я специально говорю курить, на самом деле, я вам признаюсь, может кто-то заметил, кто-то нет, но слово курить я называю, знаете, вот я через силу его произношу. Мне неприятно. Почему? Потому что я привык, у меня есть такое правило, я называю вещи своими именами. То есть вот как есть на самом деле, так я и говорю. И вот слово курить, оно маскирует процесс по отравлению себя табачным дымом, табачным ядом, ядами, которые содержатся в табачном этом дыму. То есть маскировка. Когда человек слышит курить, даже самый маленький человек, там, самый ребенок, да, он не понимает, о чем речь. Когда взрослый слышит курить, он, это слово, знаете, такое даже уже не имеет негативной краски, потому что он настолько привычно, он такой простой, его все время произносят, даже там где-то в отрицании, но все равно он все время да, курить, не курить, запрещено курить, там будет закурить. И вот это вот слово, оно так, знаете, вот как к нему уже выработана у нас такая лояльность. И наша задача сейчас перестроить свою речь, это правда, это очень важно, когда вы будете общаться с людьми, и, кстати, в общении с самим собой, да, то есть, когда вы думаете об этом, это общение с самим собой, называть вещи своими именами, то есть, всего-навсего, вместо слова курить, произносить отравляться табаком. И другим людям вы когда это будете говорить, они тоже будут что-то понимать, но главное, это сейчас не о других людях, именно о вас, чтобы вы вот прям себе определили точно, что это за процесс. То есть мы заменили слово «курить» на отравляться табаком», и у вас это должно быть вот прям как золотое правило. Если вы собираетесь освободиться от вредной привычки, это обязательно нужно будет сделать, и это, я считаю, совершенно несложно. Еще есть такое, знаете, затяжка. Вот я внизу написал слайд, смотрите, затяжка. Что это такое на самом деле? То есть как это правильно назвать? Вещь своим именем. А затяжка – это отравляющего вонючий вдох. Вот. Сталин учебники с трубкой тут написал. Ну, представьте, да, то есть авторитетный человек, там люди учились по этим учебникам. Даже сейчас пересдают некоторые учебники вот того времени. Э, я их видел. Ну, говорят, что там программы какие-то более более продуктивные. И там, тем не менее, да, вот это представьте себе, да, конечно, это дает отпечаток такой. Так. Я читаю, читаю еще, кто-то упал в обморок в подъезде, надеюсь, не сейчас вы упали в обморок, когда начали смотреть вебинары когда-то давно и уже у вас все хорошо. Затяжка отравляющий вонючий дом. То есть, что такое затяжка? Вы вдыхаете отравляющий дым, и он имеет неприятный запах, с этим нельзя спорить. даже если это какой-то супер замаскированный всякими фруктовыми ароматами, все равно понимаем, для чего это сделано, чтобы вы смогли в себя то, что в принципе, ну, невозможно, неправильно и неестественно. То есть, вот эти вот два слова «курить» и «затяжка», вот если вы поймете, что это отравляющий водичин в разговоре даже с самим собой в первую очередь, и поймете, что вы не курите, а отравляйтесь табаком, это уже первый шаг, это домашнее задание, оно несложное. Завтра расскажете, как у вас получалось, не получалось. Дальше. Задание э, домашнее номер два. Так, сейчас что-то не листается. Опа, опа, вот оно. Задание номер два. Считаем вдохи. Вот эти вот отравляющие вонючие вдохи за сутки, которые пройдут с окончания этого марафона первого дня и до начала второго у вас, ну, наверное, будет сутки. Потому что, ну я надеюсь, большинство у нас смотрит в в прямом эфире меня, а если кто будет смотреть записи, то все равно потом через сутки будет начинать смотреть второй день марафона. У вас получится примерно сутки времени. И вот ваша задача, я не говорю сейчас никому, бросайте там все, но кто-то мотивирован уже, кому не хватало буквально, может, каких-то там небольших моих косвенных мотиваций, напрямую это не делаю, потому что вы сами должны это для себя решить, зачем вам прекратить. Но если вам уже этого достаточно, по опыту я знаю, что какой-то процент уже прекратит после сегодняшнего дня, просто потому что ему чего-то не хватало. Вот не хватало какого-то человека, который им скажет, все нормально, это легко, многие, знаете, бросают и без всяких марафонов. Вы сами знаете, я думаю, таких людей. Вот. Кстати, напишите мне, знаете ли вы людей, которые бросили без всяких марафонов, просто вот решили, все, не буду. Может, им было тяжело, может, нет. Но если вот у вас есть такие люди в вашем э, окружении, то напишите плюсик, чтобы я понимал, и другие увидели, что да, на самом деле такие есть. Вот. Э, пока вы будете писать мне плюсики, и для чего? Для того, чтобы понимать, что, в принципе, это все реально. Но я вам буду вот этим марафоном помогать, давать рабочие инструменты. Вот это второе задание, расшифрую, очень важное. А это прям вот... Подумайте, это, это ключевое, наверное. Если вы сможете перестроиться вот так вот и считать вдохи, то это очень круто. Что это значит? Значит, не считайте сигареты. Нет, у вас обычно так. Моя доза в день, в сутки, там, ну, пачка. да, То есть вы пачками измеряете. Ну, или там, вы можете сказать, ну, раз пачка, звучит 20 сигарет. там Или 25, или какого-то 15. Сигареты считать не надо. Мне не важно. Вы завтра назовете мне. Основное, основное выполнение заданий будет через чат в котором я могу с вами общаться. Это чат у вас там ВКонтакте есть, который вам рассылал напоминание о марафоне и чат в Телеграме. Вот там вы будете, там пост будет определенный, там вы будете писать. Но завтра еще спрошу вас вот в этом чате, получилось, не получилось, напишите мне цифру. То есть фиксируйте, как это делается. Сейчас объясню. То есть вы решили, что вам нужно отравить себя, уже правильно называем, да, вещи? Отравить себя табаком. Вы решились на это. Вы понимаете, что вы не можете этого избежать. Если можете избежать, не надо. Не делайте этого. очевидно. Да? То есть вы уже настроены бросить у вас. Вы пришли на вебинар, вы зарегистрировались, внесли деньги там, ну или кто-то там а, без взноса еще, ну, тоже хорошо вообще. То есть если у вас уже есть мотивация, значит вы настроены на прекращение этой вредной привычки, прекращение отравляться. Но если вы решили вот после этого марафона, какой-то промежуток, да, я буду сейчас это делать, то... Вы не просто это делаете, а считаете вдох. Как это делается? То есть один раз затянулись, вот этот отравляющий, вонючий вдох сделали, раз произнесли, а, раз. Потом сделали еще раз, два. И вот сколько у вас вдохов получилось, вы просто зафиксировали. Всего-навсего, вот такая мелочь. Но это очень важно. Дальше. У вас там есть телефон, например, да? Вы взяли и записали туда. Кто-то в блокнотике по старинке пишет. Обычно, ну, это, это стандартная практика, на самом деле она помогает почти всем. Просто не с первого дня, я там буду много рабочих инструментов вам давать, которые вам никто не объяснит. И я вам еще объясню, почему это будет работать все на следующих марафонах, на следующих днях. То есть вы будете спецом по освобождению от табачной зависимости, будете друзьям своим советовать. Вот. Смотрите, то есть вы где-то у себя зафиксировали в телефоне, допустим, ага, там, восемь. Все, следующий раз вы пошли травиться, там прошло сколько-то часов, где-то там на работе, может завтра опять, о, все, ну не могу, стерпеть не могу, силу воли, конечно, надо подключать, но вы ее не можете, вот, ну, вот пойду сейчас, ладно, вы идете, идете, но опять вы достали свой телефон или блокнотик, и у вас там вот эта заметка, и вы фиксируете, вы опять там, ага, раз, два, и еще цифру записываете, то есть еще там семь или там 9, неважно. И потом, когда приходит время марафона следующего дня, второго дня марафона придет, вы суммируете просто и мне напишите, а сколько же там вот этих вдохов у вас получилось за этот день, за сутки. И вы мне назовете. То есть завтра мне точное количество должно сказать. Не сигарет считаем, а именно вдохи. И точно считаем. Такое не должно быть. Ну, я примерно, там, знаете, иногда так говорят, ну, примерно 10, примерно 20 за один раз, а у меня было 20 сигарет, значит, 400 вдохов. Так не пойдет. Здесь очень важно сконцентрироваться. Но я завтра буду объяснять, почему именно такое задание. Но сейчас просто поверьте мне на слово. То есть просто, вот как я сказал, так и, так и сделайте, хорошо? Не сложно же, правда? Так, вот многие плюсики, ну, не многие, но поставили плюсики, знаете, людей, которые просто так взяли и бросили. Есть такие люди, но знаете, еще есть люди, которые бросили, а потом сорвались. Вот этого я не хотел бы, чтобы это у вас происходило. И чтобы у вас, ну смотрите, любой из вас, мне кажется, это не секрет, любой из вас, человек, если подключить силу воли, он, скорее всего, сможет прекратить. Но потом он может сорваться. Это очень часто бывает. Чтобы вы прекратили отравляться и не сорвались, вот этот марафон вам поможет. Я вам дам инструменты, которые помогут вам удержаться, а потом плавно у вас идет вот эта тяга. Да, иногда придется подключать силу воли, вот этого идеального там за три дня, я не скажу Это будет просто сказки, если за три дня хоп, и у вас вся ваша зависимость улетучилась. Ну, Но вам будет намного проще ее преодолеть. Людей, я знаю очень многих, которые просто сказали, все, не буду. По причинам, которые мы в самом начале вебинара называли. Вот. Так, дальше. Еще одно домашнее задание. Я вам скажу, с этим разобрались. Первое задание. Правильно говорим. Второе задание. Считаем вдох обязательно. Вот. И третье задание. А, кстати, ну это такое вообще простейшее. Когда вы будете считать выединяйтесь. Понимаете? Что это значит? Это значит не делать это с кем-то. Я не говорю вам не общайтесь, не выходите, не сплечничайте на работе там, не общайтесь с друзьями. Нет, конечно, все это надо делать. Ну, можете это разделить. То есть вот... Решили вы, например, вот у вас важный звонок по телефону, вы же можете уединиться, сказать, ребят, я отойду, поговорю, правда, это же никого не обидит, или вы решили, например, в туалет вам надо, вы же не говорите, вот, ну, уж не, не прям вот при всем, правильно, вы отходите в сторонку, и там, идете в туалет, там, или если в лесу, там, на пикнике, все-таки, отпуска, там, за дерево хотя бы, правда же, ну, никто что-то не делает при всех, вот так и здесь, решили вы, отравить себя табаком, поняли, что ну, ну, буду сейчас это делать, эту катку, вообще каткий процесс по отравлению, ну, ладно, но уединились, чтобы вам никто не мешал считать ваши вдохи хорошо, то есть вот эти отравляющие ванищи вдохи, чтобы хорошо считались, чтобы никто вас не отвлек, и вы не стеснялись, чтобы вы вот так вот как-то по-другому стали это делать, вы уединяйтесь, тогда получится, то есть отравляться только в одиночку, это же не сложно, правда, это можно, ну, я думаю, все, для кого это сложно, напишите в чат, просто мне любопытно, может быть, вот. И почему вы не сможете это сделать. Но ну, большинство людей, ну, наверное, все, кто у меня занимался, у них всегда получалось соединяться. Я вам так скажу, у кого не получится, у того не будет результата. Надо сделать это в одиночку. И, наконец, наконец. У нас как раз я вот планировал, что час, да, плюс-минус. Так, я подхожу к еще одному заданию, четвертому. Оно такое, знаете, э, уже... Посчитать надо. Но оно тоже несложное. Заметьте, ничего такого удивительного я вам не говорю. Прикиньте так. А сколько у вас времени уходит в месяц на отравление? Это уже задача такая математическая, но она важная. Вы просто посчитайте. Это может быть, да, частично мотивационное, но поверьте, нужно. То есть смотрите, с чего складывается время, которое потрачено у человека на отравление табачного яды Первое. Это время на сам процесс отравления. Вот, то есть это когда человек, вот сам процесс, то есть он достал вот табак, поджег, втянул себя, выдохнул, втянул, выдохнул, и потом все, он затушил там или там сложил, в карман положил, это если там у кого электронное устройство, все, пошел дальше. Вот это какое-то время. Я не говорю вам считать сейчас время, но вы можете прикинуть в голове примерно, а сколько у вас уходит, и рассчитать, вот завтра вы мне назовете эту цифру. То есть это важное задание. Но у некоторых еще сюда же добавится, добавится время, когда вы идете к месту, где вы травитесь табаком. То есть у кого-то это кто-то сделает это дома прямо, и у него там вот, как я говорил, вот эта атмосфера будет в воздухе, там все запах этого дыма э, в стенах, там в одежде везде. Но кто-то так делает на кухне там, в туалете. Но кто-то выходит на улицу, у кого-то многоэтажка, он выходит в подъезд, а кто-то на улицу из многоэтажки. Это время он проделает именно для отравления, а не для ничего другого. У кого-то на работе место для отравления табаком далеко, и он туда пойдет. Это тоже время. Вот прикиньте, сколько уходит, посчитайте за месяц. Вы просто некоторые не под, вообще не, как сказать, не соотносили это, не задумывались, а вы увидите эту цифру. И вы удивитесь, неприятно, но удивитесь. Но лучше приятно удивиться, вы просто поймете, сколько у вас освободится ресурсов. И еще некоторые, это лишь некоторые, тратят время на покупку табака. То есть кто-то идет, это как сопутствующий товар в магазине, потому что вот, табак сейчас, заметьте, продается везде, на каждом шагу, буквально вот, в Москве идешь, там получается, перед каждым метро, там ларек табач, табач, табач, у нас на перекрестках на всех тоже вот, понатыкали, чтобы человек... Даже у меня лишь усилия не совершал, чтобы все равно с легкостью купить табак в каждом продуктовом магазине, кстати. вот Возле кассы даже. Понимаете, чтобы даже идти никуда не надо было. Просто кассе подойдите, тебе выдадут. Но кто-то целенаправленно идет куда-то в какой-то специальный табачный ларек, или у нас там на рынок центральный, в Ростове, берет табок, там там где-то по еще что-то, и тратит время. Вот это если суммировать, у вас будет цифра. Сколько вы в день тратите, умножьте на 30, и получите в месяц. Это важная. Задача. Почему? Вы знаете, некоторые этого не замечают. Вот если взять ну, так называемых наркоманов, то есть людей с наркотической зависимостью да, от нелегальных ядов, у них наоборот, у них бывает, что вся жизнь построена вот на добывании этой дозы. И они чувствуют себя, ну, как сказать, ну, занятыми, пределе, как бы они, да, вот они там занимаются, они выясняют, что обзванивают, там, деньги ищут, там, находят тилера, все – у нас курсы освобождения от зависимости, в том числе мы работаем с такими людьми, которые травятся нелегальными ядами. Так вот, у них это как часть жизни, они ну, не могут это делать незаметно, наоборот, они прям в деле все, они задействованы. Как бы. А у тех, кто травится табаком, у них часто такое, что да, как это вообще типа, ну, не мешает мне, ничего не отнимает у меня. А потом хоп, так посчитают, а за месяц думают, ничего себе, я там отсыпаться не успеваю отпуска не имею, лишний бы отгул за один денек от, отлежаться, а тут такое время оказывается, вот, это важно. Еще что важно, важно понять, смотрите, вот я вам все время там, ну, несколько раз уже упоминал, что есть 10-дневные курсы, там двухнедельные курсы, серьезная работа там, да, это не каждому доступно, это я вот обычно всех зазываю там, эти курсы, приходите, вот кто регистрировался в онлайн-школе, там было двухнедельная программа, тренинг, но не каждый сможет 10 дней уделить по, ну там не по 3 часа, ну там почти, в общем в районе двух часов уж точно потратить еще домашние задания выполнять. Но по одному часу в день, три дня любой сможет. Это реально вот то, что я вам дам, дал, это нехитрые занятия, задания, но это такой разгон. Сегодня вообще простенько, завтра буду называть еще больше ну, полезных каких-то материалов, будем развенчивать мифы, но вот эти вещи уже сейчас... Вам, я думаю, вот как сказать, вас подвинут ближе к освобождению от табака. Да, все задания. Вдохи считать, я надеюсь, вы записали. Но, в принципе, эта запись будет доступна, потом она удалится. Тем, кто платно, она будет всегда доступна. Тот, кто бесплатно там, она удалится. Вот. Но сутки уж точно повисит, а может даже и пару суток. Так, задание пролистал, надеюсь, вы записали. И еще пару советов вам. Таких, если кто завязал уже, то есть кто сказал, все, я больше не буду ни одной затяжки, вот это важно прям, кто ск честно сказал, все, нет, бросаю, завязываю, тогда уже не затягивайте, вот, то есть чтобы вас никто не подвинул к этому, не притянул, как там, и вы себе слабину не дайте. И еще один момент такой, ну, совет, кто-то, может, это даже на себе прочувствовал, физическая нагрузка, она тягу, тягу снижает. Ну, например, там, особенно утренняя. Я завтра объясню, почему именно так происходит. Вот. Так. Ничего сложного, правда? Но вы увидите, что мы за три дня вот такими несложными вещами освободимся от табака. Так, всем спасибо за внимание. Больше времени не отнимаю. У меня сейчас задача именно вот... Э Сжато, комплексно, вот так поработать, мы поработали целый час, всем спасибо за внимание, все молодцы, благодарю всех за обратную связь, напишите там, кто дослушал до конца, до свидания или что-нибудь в этом роде, потому что я с вами прощаюсь до 19.00 по Москве, завтра увидимся, очень было приятно видеть здесь почти 100 человек, которые решили поменять свою жизнь, потому что на самом деле я вот отмотаю даже вот сюда, сейчас отмотаю, кто еще не вышел из эфира, отмотаю вот сюда такая небольшая мотивация, которая у вас и так в голове есть. Вот это минимум, вот эти приобретения, я думаю, это достойно трех часов вашего внимания. Ага. Так, отлично. А, так, что, что, что? Что у нас сейчас там подвисает, что ли? Чуть-чуть. Может, подвисает. Иногда бывает, что подвисает. Но... Угу меня слышит, 19:00 завтра по Москве встречаемся. Ну, вам мы еще памятку пришлем, напоминание будет в чате. Кто там через Telegram общается, кто через э, Контакт, мы будем рассылать так напоминание, Всего доброго, до свидания. Отлично. Ну все, пока.